Вы только начали свой путь в мире создания музыки, серия курсов просто о сложном ⁇ это то, что вам нужно. В курсах данной серии простым и понятным языком рассказаны основы цифрового звука, то, какими эффектами этот звук можно обрабатывать, а также раскрыто множество других тем, благодаря которым вы без труда сможете погрузиться в практику создания музыки, используя прочный фундамент теоретических знаний. Каждый курс серии является самодостаточным и полностью раскрывает заявленную тему. Выберите интересующий курс и начните свой путь к музыкальным знаниям прямо сейчас. Серия курсов также доступна для подписчиков на бусте.